Я хочу банку притащить, я не хочу. Нет, динамикой ночью отцеплюсь. я же а, я... там. Есть... Всем приветствую на канале In Game и мы сегодня играем Game Beats Уже вторая часть. Yeah. Два петушка. Один синий, один красный. Что да, снег? Нет. Иди нафиг, я начал цеплюсь. Ничего. Ну, опять сразу. Два петушка. Один красный и другой сильный. Очень окей. Такс. Я нападем на его. Где он? Сыпай, конечно, жуха. Крывает. Да. Он, наверное, совсем не умеет драться. Или, или только голову умеет. Ух да. О, блин, у меня я вырву сейчас. Блин, капути. Почему я лагает так играет, боюсь Блин. А? Блин, он выгнал. Ну, ничего, я его сейчас умотаю. Если будет моя любимая карта. <гас> моя любимая карта, но я его тут не умотаю. Это точно. Так, все, сейчас <гас> валим туда. Блин. Куба! Куба! Я тебя знаю. Всё, я выиграл. Еее! Yeah. Я там где-то остановился. чу Интересно, что за карта? О! Моя почти любимая карта! Динозаврик, где я А, нет, давай! Петуха, петуха! Опять петуха! Это тот петух, я понял. А, нет, зачем меня двоём-то упасить? Зачем они мне упасут, блин, двоём? Нет. я представлю, если бы я буду. Вместе упадем. Нифига. Нифига. Да опустись ты от меня, тёка Вс, Все, нам капец за тебя, чувак. Давай поднимай ты его, я моё динозаврик, их не верю. Паузи. Держи меня, петушок золотый гребешок а мо все вместе упали хорошо я думаю сейчас зеленый выиграет офиг зеленый отключится опять эта карта дайте угадаю он опять отключится попять колокольчиком что-то я не, а, я Вс ⁇ мне бьют кибила, сюда. Я пойду в бочку Let's go. Я розовенький динозаврик, нифига, а на сколько тут? Ой, ой, друзья, друзья, друзья! Поднимайте, начали мне так летать, я буду дерзаться. Ну, все при земле Нет, двух, а один вот этот. Йо-то... Иди. Дай, дай, дай, дай, не бей не бей не бей не бей не бей не бей не бей не бей не бей не не Ой, блин, я не туда залетел <свист> <свист> Блин, почему они подкизыл поднимаются на то? Ага Нет Нет <свист> Блин, есть Господа Гулан Почему я не лету? Уа, <свист> я сдастся, что не Вот это я с тебя убираю. Господи я держись-то. А щё, Нифига сколько нас. Омпочка. Раз, вот, два, три, раз, четыре, пять, шесть. Нам шесть. Нифига. Это бред. Я пофиг мне, кого я бью. Еще ее. Да что ты за меня зацепилась-то? Девушка. Просты ты, но я вам не понимаю. Блин, язык. Нет, что делозаврика там все взяли? Тувалите. Несколько против. А, раз, два, три. Трое против одного, ты что, девка. Вали туда. Ну блин, я котика вырубил и меня еще вырубил кто-то. Ой, а, о блин! Ну так, иди сюда, я наваляю. Теперь кушайте, я с ноги дать кушать. Блин, блин, это. Ой, мышку хотел взять. Ой, я мышку вырубил. Блин, мне надо оседлать кого-нибудь. Тихо. Блин. Да атвалиб, ты я мою. Ты как суселик прилепляешь. Не хочешь уходить, а? Девочка, ты как суселик. Ты пошли, человек, ты меня хочешь. Все, на капец. Я сам еще делаю. А. Нет. Вс, ну, верхний. Ой, не, я не вот буду не подойти, я просто буду наверх устать. Если я хоть там буду. Ах! Так, мы все тут наверху, Не ожидал. Менкотик на меня пошел. Отвали. У -у -у. О, хотя давай. Очень куда? Да я моя, нахотела... Да я подруги, подруги. Бля, Это интересная работа моя. Ух. Блин, здесь надеюсь, фон 10 будет больше. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Ты видишь, я хочу банку притащить, я не хочу, чтобы ко мне привязался, вот это опять клей. Блин, ты тебе о добром уношении, говорю, а ты мне надо того она мне надоела. Ну-ка, вали. Что, не я хочу ничего. Почему-то немного пройти, тут какая-то невидимая стена. Вот. Ну что я взял невидимое то Это что-то я, я хотел дотащить Ну, блин Уфига я за невидимый блок взялся бло. Так, где я? А, вон, да, у меня одно очко Мне надо... <гас> В вот 10 это за мою легион картон, Но не люблю, когда меня выкидывают Да я уже за это сразу сказал, понимаю <гас> Интересно Я отойти хочу Отойти Вали, это клещ там Это надоел клещ это желтая вещь, не хочу на наилетнуть Вот, теперь нормально Я, я их приучу к себе! а вот эти вот неприученные видно Я хочу лопить из джунной стаса Смотри, посмей только на меня Интересный пятиатрет Мы банда Друг называется, Потащили его! Давай ты начни как. -то. Не давай ему выхода. Блин, да мы кого-нибудь Что, драка? Драка. База. А хотя давай, подружки, подружки. Есть новый план. Ну, эй, дружить-то как. Очень. Очень, очень. Это как не видно. Блин! Ты иди нафиг! Е! Нифига, что зелененьким было не понятно. Это не показалось мне. Блин. Лезен, лезем. клещ Блин, ты клещ Прости Не показался тебе клещ Прости, что вырубили А ты че, оттого грохнул? Ну ты Чули Я сам мной сладенько Опять она ко мне как клещ прилепилась Смотри, я за тобой сижу и пипец лагает Чтоб я ничего не взял Давай, поднимай руки Теперь ты меня давай поднимай Наверх! Наверх! Поднять? Да, я Мы вдвоем остались Убивать? Нет! Я, я выиграл. Блин. Ладно. Нормально. Ну ладно, всем пока. Вы были на канале InGame. И мы сегодня играли Grand Beats. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Ну ладно, всем пока.